Россияне высоко оценивают вклад волонтеров в решение общественных проблем и хотели бы видеть своих детей и внуков в их рядах. 67% опрошенных информированы о деятельности волонтеров в своем регионе. И чуть больше наших сограждан считают, что сейчас люди занимаются волонтерской деятельностью больше, чем 10-15 лет назад. Таковы данные, которые Всероссийский Центр изучения общественного мнения подготовил к Международному Дню Добровольцев. В Татарстане тоже есть свои герои. Кто они, узнаете из программы. Здравствуйте, это КФУ Итоги недели. Сегодня вы также увидите. Это уникальное явление не только для Татарстана, но для всей страны целом. В ожидании решения, когда астрономические обсерватории Казанского федерального университета могут включить в список ЮНЕСКО. Каждый раз приходилось восстанавливать связь Казани с этими именами. Золотой фонд краеведения. Кто из ученых внес большой вклад в исследование о Казани? Это врач, и не только просто врач, это врач, который действительно осознает свои профессии и готов помогать Волонтер года Татарстана. Как студент КФУ заслужил главный приз Республиканской премии. Украсимых вот таких вот в пластиковых контейнерах. У них находится среда. Уникальные белки и визикулы. Какой новый способ борьбы с онкозаболеваниями исследуют в Казанском университете? Астрономические обсерватории Казанского федерального университета могут включить в список ЮНЕСКО на 46-й сессии Комитета всемирного наследия. Об этом стало известно на международном форуме к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, которое прошло в Казани. Форум собрал около тысячи участников из стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. На открытии форума президент Татарстана Рустам Миниханов отметил, что республика принимает активное участие в сохранении культурного наследия. Сейчас в список всемирного наследия включены три объекта, расположенные на территории Татарстана. Это историко-архитектурный ансамбль Казанского Кремля, Булгарский историко-археологический комплекс и Успенский собор и монастырь острова Града-Свияшск. Сейчас сотрудничество ведется и по ряду других направлений ЮНЕСКО. В 2020 году пределе список ЮНЕСКО от Российской Федерации вкрощен новый объект. Астрономические обсерватории Казанского федерального университета. Это уникальное явление не только для Татарстана, но для всей страны в целом. Ранее подобных самостоятельных номинаций, связанных с темой наук, в России не было. Астрономические обсерватории совершенно новые номинации, которые представляют выдающуюся универсальную ценность Отечественные отечественной российской и татарстанские науки – мировое культурное наследие. Человек, который нашел прошение Владимира Ульянова об уходе из Казанского университета, написанное им в 1887 году после сходки казанских студентов. Ценнейший документ оказался фактически выброшенным. Этим человеком был Ефим Бушканец, студент-фронтовик, который в будущем станет краеведом, литературоведом и следователем больших работ по истории Казани, неизвестных фактов о писателях и других деятелях. В этом году ему исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Юбилей ученого в Казани отметили скромно. Это сделали его коллеги-филологи, сотрудники музеев и круг семьи. А ведь он сыграл большую роль в становлении музейного дела, тогда еще в Татарской АССР. Популяризации Казани не только в научных и литературных кругах. Благодаря Ефиму Бушканцу, когда-то о Казанском университете и Казани написали свои произведения Евгений Евтушенко и Вениамин Каверин. А еще Ефим Григорьевич открыл для большой аудитории истории о казанском периоде Льва Толстого. Василия Качалова Гарина Михайловского, Владимира Короленко и многих других. Бушканец был редактором краеведческих сборников. Он стал автором первого в послереволюционные годы путеводителя показания, очень популярного издания. Он помогал начинающим краеведам, организовывал лекции и кружки для школьников, привлекал казанцев для исследования края. Эльвина Минобуддинова расскажет об ученом, открывшим казанцам, факты, которыми мы сейчас гордимся. Подарили родители. Это тридцать шестой год. Здесь написано, мы посмотрим, что написано старшему сыну на память ко дню рождения от мамы и папы. -го года. А вот все в вот том же виде. Канцелярский нож для разрезания бумаг перед чтением книг, ручка и очки в футляре. С особым трепетом хранит все самые ценные вещи отца, дочь Ефима Бушканца Ли Бушканец. Он родился в Перми. В Казань переехала семья бушканцев только после гражданской войны. Спустя некоторое время одним из главных дел жизни Ефима Бушканца станет прославление Казани. Еще когда он был школьником, он стал заниматься биографией Толстого. То есть это такой стимул для школьников вообще начинать заниматься наукой, еще когда они учатся. И он нашел несколько документов, которые были связаны с Толстым в Казанском архиве. А потом он нашел еще целый ряд очень интересных документов. Уже когда был студентом университета, он уже вернулся с войны и пришел в Казанский архив. И обнаружила, что архив переехал. Только что буквально уборщица лениво подметает документы, которые выпали, которые валяются на полу. Он поднимает, поднимает один документ. «Прошу исключить меня из числа студентов университета». И дата знаменитой сходки казанских студентов. Поднимает вторую бумажку, а на бумажке написано, что это подпись Ульянова. И после этого уже была отправлена телеграмма. Москву, представляете, что такое было? в сорок шестом, по-моему, это было году или сорок седьмом, найти документ, подписанный Лениным. Филолог, краевед, профессор, ученый и настоящий поклонник русской литературы. Множество званий, видов деятельности и все это в одном человеке Ефим Григорьевич Бушканец. Еще школьником он участвовал в работе литературного кружка, искал документы, связанные с Казанью. Золотым аттестатом после школы в сороковом году Ефим Бушканец становится одним из первых студентов возобновленного филологического отделения Казанского университета. Но ненадолго. Осенью 41-го отправляется на фронт. Вернуться к учебе и архивным разысканиям ему удается только в 45-м. Когда он вернулся, он вернулся снова в университет, который вообще любил и ценил безумно всю свою жизнь. меня вырастил в атмосфере почитания и любви к университету. Но он закончил университет параллельно с тем, что он уже работал заместителем директора национального музея. Тогда это был Краевический музей Республики Татарстан. Он был заместителем директора музея по науке к тому времени уже. Но в университете он не остался. Вот он работал там, а потом в середине 60-х годов был приглашен заведующим кафедрой в Казанский педагогический институт. Ефим Бушканец публиковал в казанских газетах, научных сборниках материалы на тему русские писатели и Казань. Стал инициатором и редактором краеведческих сборников, а также автором первого путеводителя по Казани. Обладал Ефим Бушканец уникальной особенностью: он открывал Казань для окружающих, а в их числе удавалось быть и известным людям. Благодаря впечатлениям от города Евгений Евтушенко пишет поэму Казанский университет а писатель вениамин каверин роман перед зеркалом оксман рекомендовал вениамину каверину когда каверин описал один из своих романов обратиться именно к ефим легоричу и каверин написал роман действие которого частично в Казани происходит перед зеркалом один из лучших его романов вот. И э, именно Фигур Горч водил его показания, показывал ему Казань. Когда э, Евтушенко писал Казанский университет, то он тоже обращался к Евгению Горчу, и он водил его показания. И... Есть легенда, что там, Каверин поцеловал меня, мне тогда три года было в правую сечку, там, в влево. Еще студентом бушканец стал инициатором создания музея истории Казанского университета». Одной из главных задач филолога было восстановление связи Казани с известными именами. Всего того, что мы знаем на самом деле, не было тогда, это было неизвестно. То есть каждый раз приходилось восстанавливать связь Казани с этими именами. И, я говорю, это и Чехов, это и Толстой, собственно говоря, да, вот с этого все начинается. Это там Маяковский, Чириков, это Гарин Михайловский. А самое важное сейчас, мы готовимся к юбилею Толстого, к 200-летию со дня его рождения. И все время говорим о необходимости полноценного музея, посвященного Толстому, и как бы, изучению пребывания Толстого в Казани. Но первая и единственная книга, и вообще главные работы о Толстом, и вообще тот, кто вернул имя Толстого в историю Казани, это был, конечно, Ефим Григорьевич. Опубликовать книгу о Толстом тогда не позволяла цензура. Удалось издать только в 21 веке. Исследования бушканца при жизни публиковались в издательстве «Наука» в Москве и Петербурге, в крупнейших научных журналах, в сборниках по Волжье. Всего им было написано более 200 работ. Папа говорил, что вот, ну, около 70 раз он делал вот такие вот очень важные открытия архивные, связанные с документами. И говорил каждый раз, что это счастье найти какой-то редкий документ, редкий материал. И он около 70 раз был счастлив в своей жизни. В архиве Лия Бушканец сохранилось множество фотографий. Многие из них были сделаны самим Ефимом Бушканцем. Фотография была одним из его хобби. Он делал снимки тех, кто приезжал в Казань. Ефим Бушканец одним из первых начал изучать связь города и русской литературы. Но помимо этого он был преподавателем. На первом курсе он заводил такую тетрадь для каждой группы, как в кафедры, И он всегда ходил на занятия, приходил на все экзамены. И э, там отмечена была эволюция каждого студента на протяжении тех лет, пока он учился. И они на заседаниях кафедры, все преподаватели обсуждали, э, что лучше дать этому студенту, э, как его развить, э, значит, э, он сдал эту сессию лучше или хуже. Ну, говорят, что э, преподавателям он был очень интересным. И кафедра была русской литературы совершенно замечательная. Он был преподавателем не только в университете, но и в семье. Если говорить о том, как учили меня, то мы с ним очень много гуляли. И он рассказывал мне все про историю литературы, про историю Казани. Но не только об этом. Я очень хорошо помню, он очень увлекался наукой, собственно говоря, популярной и химикой и физикой. И он приносил из университетской библиотеки для меня специально вот эти на очень популярные книги. Я помню, что мы промывали муку, чтобы делать клейстер, например. Мы смешивали чего-то, хотя он был... Филологом. Разносторонность и эрудированность отца передалась Илье Бушканец. По его стопам продолжила литературоведческие исследования, стала филологом и преподавателем. Григорий Наумович при этом стал, соответственно, его преподавателем. То есть одному другу пришлось принимать экзамен у другого. Один еще студент, другой же преподаватель. И Григорий Наумович поставил ему четыре. Он говорит: "Ну ты же понимаешь, я не мог поставить себе пятерку". Вместе рука об руку. Они дружили со школы, писали научные работы настоящая университетская дружба один филолог другой историк ефим бушканец и григорий вульфсон каждый день абсолютно каждый день в 7 вечера потому что они уже были в возрасте там, в 60 70-е годы они звонили друг другу и все знали что нельзя в это время звонить это совершенно бесполезно примерно на полтора часа и обсуждали все события города университета и так далее это вот вообще вот особая дружба которую приводили как пример особой нашей университетской жизни вот у нас бушканец и вольфсон дружат да и каждый из них был отдельной личностью очень интересный начинали они обычно уже вот в возрасте повторяю каждый был начинался этот разговор да там, гриша ты как едва сижу фима ты как ой я тоже едва сижу значит начинается все с жалоб а потом активнейшие обсуждение, А вот в твоей статье тут суровое, совершенно нелицеприятное. А вот там-то, там-то, там-то. А вот ты не помнишь, как там. А вот я тебе подскажу, там в архиве надо посмотреть. И увлечены все. Никакого едва сижу нет. Любовь к городу и университету были основным двигателем в работе Ефима Бушканца. Он проложил начало новому направлению науки, литературному краеведению. Всю свою жизнь он служил Родине. Возрождал имена известных людей. И их деятельность на странице истории Казани и Казанского университета. Эльвина Минабудинова, Никита Акиншин. КФУ «Итоги недели». Более 1200 добровольческих объединений действуют в Татарстане. В волонтерскую деятельность вовлечены 125 тысяч человек. Они задействованы в разных сферах – экологии, медицине, спорте, социальных проектах, культуре – Татарстан четыре года подряд становится победителем всероссийского конкурса поддержки добровольческих инициатив «Регион добрых дел». 5 декабря отметили Международный день добровольцев. В Казани наградили победителей республиканской премии в сфере волонтерства «Добрый Татарстан». Торжественная церемония прошла при участии президента республики Рустама Миниханова. В числе победителей – студенты Казанского федерального университета. Главный приз – гран-при «Волонтер года Татарстана» также получил представитель КФУ. Это студент шестого курса Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Хусейн Амар, Сафалуддин Хусейн. С ним мы сегодня и побеседуем. Здравствуйте, Амар. Здравствуйте. Поздравляем вас с победой. Ну и расскажите, все-таки, как вас оценивали такая высокая награда из рук президента ВВА? То оценка, которую я получил от президента Трастана Норгалевича Миниханова, для меня это гордость. Но я так уже там и сказала, что я не единственным победителем. Я считаю так. а Победитель ⁇ это команда. В этой команде это все доброволь, доброволь, добровольские движения Республики Татарстан. И нас очень много, нас очень много добровольцев, волонтеров. И, и я думаю, это самая главная гордость. Поэтому оценка была то на результате и объем работы, которая была сделана, с, э, берет, заберет бол, волонтерство и добровольство. Э, конкурс, в общем, очень важен, очень хороший, почему? Потому что Сегодня и тем более сегодняшняя ситуация, мы нуждаемся в, в чем что мы все были едины, помогали друг другу, это очень важно. Поэтому выявить такие ребята, которые готовы помогать, готовы быть там, где нужна помощь, и делать на них небольшой фокус, я думаю, это и есть этот фокус особенно. Этой поддержкой это не только на уровне, как говорится, руководителя каких то волонтерского движения, но на уровне, конечно, президента Рустама Нагалевича и уровне президента страны Владимира Владимировича Бутина. В нашем университете это уделяется очень тоже большое внимание со стороны ректора, со стороны Добровольческий центр КФО, который активно тоже занимается донорство, помощь, гуманитарная помощь, и так далее, А вот вы за этот уже уходящий год да, расскажите об основных проектах, в которых принимали участие. В качестве добровольцев в проектах а, много, но все они объединены а, одной миссией это помощь. Если говорить если говорить про, про наше Добровольский центр КФУ, мы часто организовали акции донорства, акции по плазму крови. У нас было несколько раз тоже акции по гуманитарной помощи ЛНР, ДНР. Были акции, связанные с помощью тоже животных и так далее. Волонтер-медик, то я как волонтер-медик продолжаю тоже работать. У меня есть команда, которые ребята работают, они вместе с врачами, помогают там, где нужна помощь, если нуждается. А в у нее то самый, наверное, такой яркий э, случай. Я с ними в составе гуманитарной миссии я побывал на освобожденных территориях. Это было в в Ферсунской Херсон, области, Донбасс. Как медик, мне моя работа была это чисто гуманитарная миссия, где я находился в гуманитарный центр. Моя задача это как медицинская, так как я медик. А вот сейчас в мире ситуация такая, да, по-разному относятся и к россиянам, и людям, которые в России, вот оказывают помощь тем, кто нуждается. А вот как ваши родные отреагировали на вашу поездку? Вы знаете что, для медика и для добровольца, для любого добровольца, а тем более для медика, это сделать свою работу, несмотря где это она, кто это человек, который нуждается в нее. И это, наверное, принцип. Главный принцип у врача и вообще медик. Поэтому я находился там не просто типа это круто, все, поехали, потому что фокус, особенно в России, это большой сейчас на не этом. Нет, потому что я осознаю свои профессии долг перед людьми, которые нуждаются особенно в медицинской помощи. Поэтому родители это знают. Я всегда тогда, даже когда год назад участвовал в зоне ЧС, в Республике Сахаякут. Тут тоже была встреча с вами. Они об этом знают. Они знают, что Амар может в любой момент оказаться там, где опасно. Поэтому родители, особенно маму, она ее сложно объяснит, но в конце концов она понимает а, о том, что это врач. И, и не только просто врач, это врач, который действительно осознает в своей профессии и готов помогать там, где он нужен. Все просто. Ну и завершение, да, планы ваши на будущее, я думаю, что Продолжите заниматься добровольчеством, может быть, в карьерные перспективы какие-то у вас обозначены? Заниматься добровольцем и волонтерством и вообще помощь э, людей, она не ограничивает э, какие-то должности там, или э, работы и так далее. Дальше я буду тоже дальше продолжать в первую очередь это учебу планирую идти в микрохирургии, а, а помощь, она будет со мной навсегда. Я это, это очень важно, вот всегда говорю об этом, что помощь людям, она не должна быть ограничена какой-то должности или профессии, или работы, всегда у, у всех есть возможность помогать. Дальше я там буду этим, я дальше этом буду заниматься и стараться уже больше и больше расширять уже планируя свои проекты там, и, так далее, и так далее где, э, где я могу э, оказать это и, э, оказать э, добровольски или просто оказать помощь уже более расширенным варианты да, и более эффективные Большое спасибо надеюсь у вас все получится наш вот эта традиция раз в год видеться после ваших больших достижений у нас Обязательно продолжится. Спасибо. Спасибо. Эффективный и безопасный способ терапии онкозаболеваний разрабатывает ученые Казанского федерального университета. Научный сотрудник Института фундаментальной медицины и биологии Дарья Чулпанова выяснила, что один из белков способен активировать иммунные клетки человека. Новый способ, если он окажется удачным в ходе опытов, позволит добиваться необходимого эффекта с помощью меньших доз препаратов, которые используются в современных методах генноклеточной терапии. Сейчас Дарья работает над проектом под руководством директора научно-клинического центра презенционной и регенеративной медицины КФУ Альберта Ризванова и ведущего научного сотрудника лаборатории Валерии Соловьевой. Полученные молодой ученый из генномодифицированных клеток, так называемые везикулы, эта структура внутри или снаружи клетки, состоящей из жидкости, уже доказали свою способность активировать иммунные клетки человека. Они убивали клетки рака молочной железы. Как работает новый метод, в чем его уникальность, выясняла наша съемочная группа. Мы растим их вот таких вот в пластиковых контейнерах. В них находится среда, это то, что клетки едят. Так научные сотрудники исследуют генетический аппарат клеток из жировой ткани человека. С помощью них можно получить интерлейкины, которые способствуют лечению раковых заболеваний. Это клетки из жировой ткани человека. Обычно выделяем стволовые клетки очень а после очень простой процедуры типа липосакции, то есть многие сейчас прибегают к этому. И это простой источник где мы можем просто выделить стволовые клетки, которые довольно неприхотливы в... Злокачественные опухоли управляют клетками иммунной системы. Зачастую новообразование подавляет их значимую функцию. Они уничтожают клетки, что приводит к генетическим заболеваниям. В таких случаях вернуть иммунную систему в рабочее состояние могут рекомбинантные белки. Это результат новых комбинаций генов, которые формируют ДНК. Например, сложно растворимые белковые молекулы, называемые интерликинами. Их часто используют для лечения рака почек. Это краткое название, содержит в себе очень большое сложный комплексный подход в котором мы используем столовые клетки которые выделяем из пациентов и затем генетически модифицируем их так чтобы они делали много белка интерлекина 2 Применение большого количества интерлекинов в лечебной практике может привести к значительным побочным эффектам. Это отек легких, повреждение клеток печени и почечная недостаточность. Решить эту проблему хочет научный сотрудник Open Lab Дарья Чулпанова. Она разрабатывает новый способ лечения онкозаболеваний с помощью того же самого рекомбинантного белка иммунной системы Интерлекин-2. Только ее метод позволит добиться необходимого терапевтического эффекта с помощью меньших доз препарата. Сложность в том что если вводить много интерлики 2 человеку могут быть значительные побочные эффекты и поэтому его с осторожностью применяют в лечении обычных пациентов которых не совсем тяжелые формы мы разрабатываем технологию в которой из этих клеток генетически модифицированных выделяем визикулы. Вначале Дарья генетически преобразует стволовые клетки, полученные из жировой ткани пациента. Это она сделает с помощью безопасного вируса так, чтобы они стали производить в больших количествах белок интерлекин-2. Далее полученные белки она снова ведет в организм пациента. Интерлекин будет направляться к опухоли и выделять лекарственный белок. Большое количество интерлекина-2 простимулирует иммунную систему, заставляя ее бороться с опухолью. При этом эффект не будет распространяться на удаленные от опухоли органы и ткани организма. Однако стволовые клетки в организме человека могут превращаться в нежелательные типы клеток. Когда мы исследовали клетки, то есть то, из чего мы выделяли визику, мы обнаружили, что они влияют не только на те клетки, которые убивают опухоль, но и на другие клетки иммунной системы, которые подавляет наоборот противопухолемунный ответ. Чтобы избежать побочного эффекта в виде образования нежелательных клеток, молодая ученая будет использовать везикулы. Иными словами, она создаст шарообразную упаковку для интерликина которые будут вырабатываться всеми клетками организма и переносить белки родительских клеток. Использование визикул является более перспективным и непобочным методом борьбы с раком. Подобный способ Дарья уже использовала при лечении рака молочных желез у животных. По словам ученых, ее разработка способствовала гибели нежелательного новообразования. Визикулы, которые мы выделяли и уже использовали для переноски белка, они не влияли на эти клетки, что позволило нам предположить, что они даже позволит нам избежать побочных эффектов. Работа над разработкой безопасного способа терапии анкозаболеваний будет продолжаться. Дарья вместе с научными руководителями Альбертом Резвановым и Валерией Соловьевой хотят перейти к опытам на более крупных животных. Но для этого шага им необходимо финансирование. Поэтому лаборантка будет участвовать с проектом на различных конкурсах. Алина Красильникова, Эльвира Замалединова, Никита Киншин, КФУ. Итоги недели. Как казанцы сами могут стать волонтерами, узнаете через несколько минут. Также во второй части программы. Коррупцию можно победить, если организовать правовое просвещение. Активное студенчество говорит «нет». Как в КФУ отметили Международный день борьбы с коррупцией. Дмитрий Лихачев тесно связан и с Казанью. Индикатор нравственности и духовности. Как исследователь русской культуры Дмитрий Лихачев связан с Казанью. Новый благотворительный проект «Елка добра» стартовала в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ. Акция реализуется совместно с общественной организацией «Приют человека». Здесь не только дают ночлег и питание бездомным людям, но и проводят их социализирование оказывают психологическую, социальную, юридическую и медицинскую помощь. Инициаторами акции стали сотрудники кафедры связи с общественностью и прикладной политологии. Около кафедры установлена елка с красными конвертами. В каждом из них указано, какой сладкий подарок может принести каждый живающий. Из сладостей сформируют подарочные наборы для 45 жителей приюта. Также можно принести одежду, обувь, белье, белье. Технику. Все это передадут волонтерам общественной организации. Присоединиться к акции могут не только сотрудники КФУ, но и казанцы. О том, какие еще события из жизни университета и республики были на неделе, расскажем в дайджесте. Казанский федеральный университет представил свою программу развития на заседании комиссии Миноборнауки по защите отчетов о результатах реализации программы «Приоритет 2030». Доклад сделал ректор КФУ Ленар Сафин. Напомним, годом ранее Казанский университет получил специальную часть гранта федеральной программы. Начни карьеру на Совком Дэй. Такое мероприятие прошло для студентов КФУ. Это лекции, бизнес-игры, мастер-классы и возможность пообщаться с HR-специалистами. Кроме того, более 100 участников смогли ознакомиться с актуальными вакансиями работодателя.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 коррупции. Здесь обсудили три вопроса. Санкции против России, возможное повышение уровня коррупции. Насколько сильно повысилось число коррупционных преступлений и стоит ли ужесточить уголовную ответственность за коррупцию.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 Гала-концерт фестиваля «Национальное достояние» прошел в КФУ. Его участниками стали творческие коллективы и отдельные исполнители, обучающиеся в высших, средних, специальных учебных заведениях ученики 9-11 классов школ Приволжского федерального округа. Отметим, что в оргкомитет фестиваля поступило более 100 заявок от участников из Татарстана, Башкортостана, Мариэл, Саратовской области и Мордовии. Мы же все равно считаемся родными народами, это наша идентичность в наших костюмах, в наших речах, как мы разговариваем и как мы себя ведем. Это наша история. Абсолютным победителем международного турнира естественных наук стал первокурсник химического института имени Бутлерова Булат Гайнудинов. На турнир он поехал в составе команды института, но в личном первенстве он стал лучшим. Сегодня мы побеседуем с победителем. Здравствуйте, Балат. Здравствуйте. Расскажите о самом турнире, где он проходил, кто был его участником. Данный турнир проходил в Санкт-Петербурге на базе СПБГУ. И среди участников были команды студентов из разных вузов из всей страны. Вы поехали командой от химического института, если я правильно понимаю. Кто был в команде? В команде были студенты химического института, мои одногруппники, с которыми мы прошли длинный путь, начиная с Олимпиад и вот заканчивая турниром. Ну, длинный путь, это имеете в виду со школы, потому что вы все первокурсники. Да. А сражаться приходилось с ребятами постарше, вообще не страшно было. Вопрос довольно интересный, но как такого страха мы не испытывали, потому что борьба была на равных, и э, в этой борьбе мы ничуть не уступали. А какие дисциплины включал турнир? Это турнир естественных наук, поэтому он включал в себя... Э, Задачи по физике, инженерии, по медицине, по биологии, по химии и э, из э, аэрокосмической отрасли. А какие вы задачи решали? Я так думаю, прикладные, да, скорее? Э, да, сам турнир случается в решении прикладных задач и разработке новых методов. А вы что, какие задачи решили, какие-то методы, может быть? Э, конкретно я предложил способ по упрощению переработки пластика в настоящий момент э, очень трудоемким процессом является его сортировка по цветам перед самой переработкой и э, мой метод позволяет этого процесса избежать он позволяет э, обеспечивать все бутылки интересно а кто был в жюри кто вас оценивал среди жюри были научные сотрудники из различных институтов в том числе сотрудники биологического факультета мгу э, сотрудники с и также представители частных компаний, например, фармацевтической компании «Биокат». А как вообще у вас шла подготовка к турниру? Кстати, по-моему, у вас в команде девушки, да? И вы один парень. В нашей команде было три парня и две девушки. А, даже так. И как шла подготовка к турниру? К турниру нам помогали подготовиться наши наставники. Это научные сотрудники химического института. Они в прошлом тоже были участниками турнира и поэтому могли поделиться с нами своим опытом. А все-таки вот вы уже рассказали, да, о своем предложении, о своей разработке. Дальше вы как-то будете эту работу вести или, может быть, к вам уже обратились, там, из реального сектора экономики кто-то? Пока к нам никто не обращался, но идея, скорее всего, останется на уровне концепта. Почему? Потому что, несмотря на то, что турнир предлагает решение прикладных задач, Мои интересы лежат далеко вне турнира, и я предпочитаю заниматься другими областями. Какими? Больше всего меня интересуют исследования на стыке биологии и химии, например, в области химии белков. А вот расскажите, почему вы вообще так химией увлеклись, и почему выбрали именно Казанский федеральный университет? химии я увлекся, пожалуй, в третьем классе. Тогда я заинтересовался минералогией, и в какой-то момент мне стало интересно из чего же состоят минералы. Вероятно, как раз в тот момент я и стал заниматься химией, но встал на ее путь окончательно где-то в восьмом классе. Выбрал КФУ, потому что здесь у меня есть полная творческая и материальная свобода, и здесь я могу пользоваться любым оборудованием, которым захочу, и выбирать направление моего развития. Ну все-таки скажите, да, что нужно сделать с ребенком, чтобы ему показать, чтобы он в третьем классе заинтересовался химией? Думаю, это зависит от ребенка, опять же. Ну вот как вы увидели по телевизору, вам кто-то показал, или что это было, или вы прочитали где-то? Я просто смотрел научно-популярные передачи и различные мультики, например, есть хороший мультик "Смешарики Пинкод", код который э, на довольно понятном и простом уровне объясняет э, молодой аудитории интересные аспекты науки. Ну так вот, может быть, стоит посмотреть мультики всем нам. Да. Большое спасибо за интересную беседу, поздравляем вас. Спасибо. Феномен поверхностного восприятия информации. Такое явление в последние годы фиксируют специалисты. Это когда растущий поток информации в интернете приводит к тому, что все больше людей не читают новости дальше заголовка. Недавно в такую ловушку попал самый богатый человек планеты – Илон Маск. Он перепостил в своей социальной сети фейковую новость о несуществующей передаче, прочитав только заголовок. Ученые разных стран мира говорят о проблеме. Люди все чаще читают лишь заголовок и все реже – саму новость. Несколько лет назад исследования показали – из 10 американцев, читающих новости в соцсетях, лишь двое читают саму новость, проходя по ссылке. Остальные 8 читают только заголовок в ссылке. Сейчас эксперты пытаются выяснить причины явления, понять, чем оно грозит и как решать проблему. Среди причин поверхностного восприятия информации называют сразу несколько факторов. Один из них – психологический феномен, который исследователи называют «излишняя самоуверенность читающего». Чтобы не попасть в число токовых, предлагаем окунуться в новость недели, которую для вас тщательно подбирает мой соведущий Леонид Толчинский. В потоке информации он выделяет главное. И снова с вами «Смотрите сами». Большой медийный скандал недели связан с прекращением вещания одного оппозиционного российского или не совсем российского телеканала в странах Свободной Балтии. Сам этот канал некогда 12 лет без особых проблем, с некоторыми всплесками пиар-скандалов, мол, нас в России зажимают, но все же без последствий, вещал на территории нашей страны. Будучи объявленным иноагентом, канал отправился всей редакции в столицу Латвии, где, по всей видимости, было ближе и к хозяевам, и к заветной цели – свободно и без всяких там козней вещать всю в их понимании правду матку на головы заблудших россиян. И вдруг случилось такое? И не через 12 лет, а всего через пару месяцев после прибытия в столицу одной из стран свободного мира – Пару неаккуратных фраз в прямом эфире, которые не сильно понравились правдорубам из Европейского Союза, и канал в одночасье лишился вещательной лицензии, был заблокирован по всему периметру свободолюбивых стран Прибалтики, подвергнут обструкции на всех уровнях тамошней власти и фактически изгнан из страны. Вот тей свобода. По иронии судьбы, все те же еврочиновники в эти дни поставили под запрет четыре российских телеканала, а светоч высоких технологий YouTube заблокировал вещание балканской редакции «Раша Тудей». Тому оппозиционному каналу в пору бы кричать, а нас-то за что? А вот за что, братцы... Те самые западники, что, как говорят народе, учили нас долго и методично, как не надо ковырять носу, что такое святое право на свободу слова, превозносили свобода мысли и требовали от всех нас не притрагиваться к тем источникам медиа, которые отражают иные, нежели приятные власти точки зрения, именно те самые европейские светила медиадемократии, однозначно угасли. Свобода мысли хороша только в двух случаях, если она не противоречит собственному пониманию происходящего и если она не исходит от выходцев из России. А там уже что ты за канал первый или какой-то мокрый никого не волнует. Либо живешь и создаешь контент из заранее прописанных смыслов, либо дуй в бан. Кроме того, в очередной пакет санкций Евросоюза попали пару сотен человек из России, причастных к медиа. Тут уже на борьбу с исключительно пропагандистами ничего не спишешь. Просто действует правило «любой российский медийщик достоин санкций, если он российский». Такие правила давно действуют в спорте где квоты на людей с отклонениями есть, а россиянам нет места в принципе на мировых площадках. Такие правила действуют в культуре, экономике, финансах, медицине, но чем медиа особенные? Вот и их в полной мере затронул принцип запрета на все российское. А оппозиционный ты или сильно позиционный, это мало кого волнует. Почему я об этом сегодня говорю столь акцентированно? Да, для еще одной иллюстрации необходимости в корне менять свои подходы в организации реализации медиа-стратегий. И внутри страны, и вовне. Пока же наши телеканалы, из числа даже тех, что уже попали под санкции, кажется, так ничего и не поняли. Мы уже говорили об особенностях их сеток вещания в прайм-тайм. На неделе они прозрели и решили вернуть в эфир того же прайм-тайма проект Пусть говорят, с такими на сегодняшний день важнейшими темами для россиян, как мне установили чипы, чтобы я могла контактировать с инопланетянами, или вот тоже актуальная тема, дама не завидуй презервативом в тумбочке. А соседний канал все лето тратил драгоценные государственные деньги и таланты медийщиков, чтобы выпустить сейчас, как они анонсируют, самый долгожданный в стране 22-й сезон «Тайн следствия» с изрядно постаревшими и потрепанными исследователями, никак не способными победить криминал в северной столице. Может, кому-то кажется, что так победим в информационной битве, Закидаем западную информационную машину шутками из КВН с 80-летним ведущим. Время, как говорит еще одна древняя ведущая новостей, покажет. Такие дела. Всем доброго. Главным специалистом по русской и древней русской литературе можно назвать Дмитрия Лихачева, советского и российского филолога, культуролога, искусствоведа. Это автор фундаментальных трудов, посвященных истории русской литературы. На протяжении всей своей жизни он был активным защитником культуры, пропагандистом духовности и нравственности. И это несмотря на те испытания, которые были в его судьбе. Он был политзаключенным в Соловецких лагерей за доклад на студенческом кружке о старой русской орфографии. Вместе с семьей находился в осажденном Ленинграде, но и в условиях блокады не прекращал научной деятельности. В это время он написал брошюру «Оборона древнерусских городов». Он постоянно и везде трудился, занимался исследованиями, за что и был вознагражден уже в последующие годы. Он был неоднократным лауреатом госпремии, сталинской премии, был кавалером ордена святого апостола Андрея Первозванного. Его работы составляют основу отечественной лингвистики. Часть из его трудов находится и в библиотеке Казанского университета. Амирахтямов познакомит с ними и расскажет, как Дмитрий Лихачев связан с Казанью.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 На этой неделе мы отметили еще одну дату, о которой не можем не упомянуть. День Героев Отечества в России. Свою историю праздник ведет еще с 18 века, когда был учрежден Орден Святого Георгия Победоносца. Им награждались войны, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. Его аналог Орден Славы появился в годы Великой Отечественной войны. Статус высшей военной награды возвращен ордену уже в наши дни, в 2000 году. Сегодня День Героев Отечества – дань уважения к тем, кто удостоен почетных госнаград. званий Героев Советского Союза, России, Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. Всех героев мы помним и чтим. Всего доброго.